Представляю вам набор для чувствительной кожи. Здесь полноформатные средства из профессиональной линейки «Гельтек», которые закрывают практически все потребности чувствительной кожи в ежедневном рутинном уходе. В первую очередь это очищающий гель, который содержит неагрессивный пав, поверхностноактивное активное вещество «Кокоглюкозит». И помимо очищающего компонента, здесь в составе есть ухаживающие компоненты, это антиоксиданты, зеленый чай, это гомомелис экстракт и сок алоэ вера, который успокаивает кожу. Им можно умываться утром и вечером, наносить на влажную кожу, предварительно вспенив в руках и смывая водой комфортной температуры. Завершить очищение можно тоником для чувствительной кожи с гидролизатом коллагена Алоэ Вера. Это идеальный тоник для кожи реактивной, с повышенной чувствительностью. Им можно пользоваться как с помощью ватного диска, нанести и протереть лицо после умывания. Также можно из мелкодисперсного спрея орошать лицо как термальной водой. Дальше мы наносим сыворотку. Сыворотка 3D-увлажнения – это идеальная сыворотка для восполнения влаги в обезвоженной, пересушенной кожи. И, помимо всего прочего, такая тотально обезвоженная кожа очень часто бывает как раз с повышенной чувствительностью. За увлажнение здесь отвечает три вида гиалуроновой кислоты – ультра, низкая и высокомолекулярная. И пептид дифупарин, а чувствительность снимает у нас соковой вера. Сыворотка наносится в очень небольшом количестве, буквально несколько капель на все лицо и шею. И дальше мы можем закрыть ее днем увлажняющим кремом, универсальным кремом с SPF 10, который идеально подходит, например, для защиты кожи от агрессии внешней среды и ультрафиолета в осенне зимний период. Прекрасная база под макияж содержит масло ши, масло сладкого миндаля, соколой вера, депантенол, гиалуроновую кислоту и имеет очень легкую текстуру. Если у нас есть отечность вокруг глаз или какие-то темные круги, какие-то проблемы вокруг глаз, мы можем использовать, например, пару капель геля для кожи вокруг глаз. Либо утром, либо вечером, или утром и вечером, нанося их на зону как раз переорбитальную. И для интенсивного ухода. Несколько раз в неделю, ну минимум один, <laughs> можно и чаще, у нас в этот набор входит полноразмерная версия маски Аква Она наносится на очищенную кожу на 20 минут толстым слоем и после этого снимается влажным полотенчиком с водой и хорошо отжатым.